уверенными шагами в колонне по три человека мобилизованные пребывают на центральную площадь севастополя еще несколько дней назад это были обычные гражданские мужчины